Одноклубники, всех приветствую на отправке нашей посылке, которая отправляется почтой России во все регионы нашей большой страны. Хорошее время обслужить ваши мотобуксировщики после зимнего сезона, а не оставлять их ржаветь или сломанными на весь летний период, потому что обслуживание будет намного сложнее, если это сразу не сделать. Отправляются различная мелочевка по комплектующим, трансмиссии двухопорные на самоцентриках, накладки для саней, различные пошивные аксессуары, которые вы можете заказать на нашем сайте booksdefisclub.ru либо в нашей группе ВКонтакте «Мотобуксировщики Железная Собака Букс Клаб». Наш продавец Ярослав ответит на все интересующие вас вопросы, соберет посылку и отправит почтой России. Всем спасибо за просмотр. Пока!